Всем привет! С вами магазин тканей Декабай. В этом видео мы рассмотрим одну из популярных тканей матовый свадебный сатин. Это довольно плотная и прочная ткань. Она хорошо шьется, а также легко отстирывается. На ткани имеется нежный перламутровый блеск, который добавляет изделию аристократичности и благородства. Из матового сатина шьют потрясающее свадебное платье, а также любые другие вечерние образы. В нашем ассортименте есть большое количество оттенков, от ярких до самых нежных и пастельных тонов. Данные оттенки очень легко сочетаются друг с другом и в итоге получается уникальное и неповторимое изделие. Ширина этой ткани 150 сантиметров, плотность ее 280 грамм на метр квадратный, в составе стопроцентный полиэстер и страна производства Турция. Эта ткань имеет среднюю степень мятости, но с этим хорошо справляется горячий пар. Матовый сатин способен красиво подчеркнуть фигуру и украсить силуэт. С этой тканью очень красиво смотрятся различные драпировки. Например, такая на бок, и можно прикрепить брошку, а также по центру. Платье из матового свадебного сатина прекрасны как у силуэте, в силуэте рыбки или пышные, как у принцессы. Пышные рукава, длина миди, а также обнаженные ключицы и большие драпировки. Вот это сейчас модно. Пользуйтесь. Придумайте свой уникальный вариант, который никто не сможет повторить. Также хотим напомнить, что в нашем магазине большое разнообразие высокопрочных и тончайших нитей. Таких производителей, как Аврора и немецкого производителя Мадейра. Матовый свадебный сатин в нашем магазине представлен в очень большой палитре из 59 цветов. Розовые оттенки, голубые, яркие, насыщенные, а также нежные, классические, бежевая тона. Мы подберем вам именно тот, который отражает вас в большей степени. Заказать матовый свадебный сатин можно в нашем интернет-магазине dkbuy.by. Мы работаем каждый день и ежедневно отвечаем на ваши запросы. А если вы хотите его потрогать и увидеть живую, то приглашаем в наш новый магазин в торговом центре столицы. Но пока что по предварительной записи. Пишите. Давайте я расскажу, как его искать. Вводим в поиски свадебный сатин. Выбираем первый товар. И переходим в его категорию «Свадебный сатин». Здесь у нас представлен сатин матовый и сатин слайдерый. Сейчас нас интересует матовый сатин. Листайте вниз, находите нужный товар. Можете увеличить фотографию, посмотрите ее детально. Обратите внимание, где расположение этого товара. И прочитайте описание. Ниже представлены товары в других оттенках. Итак, еще раз. Категория свадьбы на сатин и подкатегория сатин матовый. Выставляем 100 товаров на страницу и крутим вниз, выбираем нужный вам оттенок. Спасибо за ваши просмотры и лайки. Делитесь этим видео с подружками, чтобы знать где покупать. Ждем вас в Декабай!